Нет, съедать, это, да? да? А белую твою? Ну вот белую, да. А что с едой-то Не-не-не-не. Там уже все, Прямой не... Не... эфир вышел. Конец. <свист> <свист> <свист> блядь пиздец, блядь. Да не матерись, я в эфир вышел прямой. Ты что, гонишь что ли? Прямой эфир голоса идет, продолжение. что стар? Это булька или что-то? <свист> Бля, ну елки. Я прошу прощения. Ну ты, ты как ты мог материться просто, когда прямой эфир? Дети вроде бы спят уже. Не все дети спят. Кто-то вместе с нами здесь. А в Калифорнии только просыпаются. А в Калифорнии все открывают глазки, и начинается их день. О, Калифорнийские будни! Привет, привет, дорогие друзья! Э -э -э -э Брест, привет! Всем пока! Всем спасибо, кто смотрел прямой эфир на Первом канале. Шоу «Голос». Спасибо. Спасибо всем, кто болел за понравившихся исполнителей. Хочу поблагодарить своих коллег за удивительные удивительные номера и удивительный опыт. Так что... Вот так. В следующие, следующий... В финал, да, пошел, прошел у меня Шаян Аганисян, вот, э, с песней «Вахтеры», за что большое спасибо Андрею Хлунику в группе «Бумбокс» за супер песню. Вот, И а... Поляков, Андрей Поляков все-таки так и не смог, Андрей Поляков не смог справиться с волнением и, к сожалению, выбыл. Ну, зрители проголосовали здесь, здесь уже сами. Так что там, что там за кипиш был на корпоративе в Минске. В каком Минске, на каком корпоративе. Такие вот, такие вот дела, друзья. Я еду, вышел, вышел, еду домой отдыхать, набираться сил. выходить написать книгу, автобиографию? Да, после смерти только. Как, крякну обязательно. Как умру, сразу напишу про себя книгу. Скоро будут в следующем году новых треков. Я готовлю очень много, очень много, очень много неожиданной музыки для вас. Надеюсь, этот, этот, чего, эти эксперименты вас порадуют. Спасибо всем, кто послушал песню Стей э, за, за то, что оценили, по-своему прокомментировали. Вот. Оценили мой замечательный акцент. Мои способности петь. Так. Я буду отмечать, отмечать, отмечать уже, язык запредается. Отмечать буду Новый год в Москве с семьей вместе. Василий будет песня про себе чекосты. Себеку привет. Себеку привет большой. Себе уж. Я читаю комменты, конечно Конечно Я читаю комменты а зам, Киев, привет Киев, привет Нинтендо, в следующем году Я вам обещаю Выход альбома, чтобы Ну, вот, чтобы вас Не, не обмануть вот, В марте, наверное, точно В марте точно что а еще. Люблю, точно. Спасибо за добрые слова. Оби-ван с птахой. Это древнее противостояние. Надо обязательно прокомментировать. Ты должен быть комментатором, да? Да. Оби-ван кодоби сбитой напал на птаху. Напал со спины. Но птаха дал отпор и применив травматическое оружие. События просто. Баста 1 Блин, ну как я как треки? Вот вы пишете, как я треки в стиле Баста 1. Я-то уже стал другим повзрослел может сказать уже постарел подпишу такие треки которые получаются иногда получаются хорошие песни иногда неудачные вот судя по вашим комментариям все по-разному разная реакция на каждый мой новый трек вот я, я пишу все твои свои треки без особой без особой претензии вот хочется просто чтобы они возможно у них будет слож, слож, сложиться хорошая судьба у треков вам понравится вот ты бы удалил все песни своего, Василий вопрос, ты бы удалил все песни своего творчества, песни про наркотики, даже со скрытым смыслом. Да нет, конечно, ничего бы я не удалял, это вся моя, вся моя жизнь, все мои мои этапы, вот ничего бы я не удалял, мне мне, мне нечего стесняться, нечего скрывать, вот. не особо желаю казаться лучше, чем есть на самом деле. Вот такие песни, какие есть, такие есть. Когда будет ваш... Был уже концерт в Санкт-Петербурге? Лозда, Спираты, спасибо вам. Ты хорошо поднялся. Конечно, я же... Заряженный проект. Так что... Ну, так. Удачного парнишку у Шнурова перехватили. Нет, я не перехватил у Шнурова. Шнур его убрал из своей команды, и я его спас. Вот. Админом с голоса привет, Владикавказ, привет. Украина, привет. Как ощущение от проекта голоса? Ну, мне очень мне очень нравится. Не все у меня получается, не до конца получается реализовать то, что задумано не так как мне хотелось бы вот возможно я слишком наивен в каких-то вопросах но слушайте это опыт так Минчку привет северный привет ростов я надеюсь северный самара привет ростов папа родной привет С днем рождения брата олега кипалова привет большой пешке привет Все-таки с гуфом-то видеть. У нас с гуфом это... О, oh, History of Times, привет. Uh, у нас с гуфом это такая встреча на расстоянии. Никак не можем увидеться. Надеюсь, скоро это произойдет. Uh... Так, на ну, альбом. Что очень мечтать здесь. Хочется, значит, сбудется. Балтийский привет. Дойчлан, Дойчлан. Всем привет. Привет, привет, привет. Так что такие его вот дела, ребята. Гуфа в прямом эфиром. он здесь, интересно. Лёха, ты смотришь нас, нет? Нет, Лёха нас не смотрит. Ну, Как-нибудь выйдем с ним, спишемся. Так что вот так. Когда с Эриком встретимся? Ну как спланируемся уже? Я думаю, что у нее сейчас куча дел по освобождению. Да нет, Аня не, не, не переборщила, мне кажется, просто свое мнение высказала. То, как она ощущает, чувствует и видит. Питона второго пишите. Блин, была бы история. Вы знаете, да, история про Питона, про проект, про трек Питон в проекте Нагана. Это же ну, реальная история, рассказана моим другом Тимохой. Поэтому здесь ничего другого такого придумать невозможно будет. Будет история, я напишу обязательно. Да. Вита Альберто, Альбертовна, я вам отвечаю. йогур привет, родной. Да, Алматы, привет. О, стонер, стонер. Что up? Что Что What's, up, B, what's cracking, G? I'm fine. How are you, man? Wonderful, been been chilling and shit, you know? Вот че думаешь, а? Кратос, привет! понял, он сегодня поймал императора. Кого он поймал сегодня? Императора, императора, понял. Он так базарит, понял, император у него. На А что на себя? Александру Третьего. Сажу Третьего поймал. Ну ты че, брат? Ты че где? Ну что, я на даче отдыхаю, брат, к году готовлюсь. А ты где будешь днюку отмечать? Скорее всего, в Киеве, брат. Хотел в Москву проехать, но не выйдет. Ну ничего, Америка нас ждет, бро. Ну конечно, я уже паспорт достал, он у меня аж пылью покрылся за два с половиной года. Ну что ты в ты это проведешь в Лэй там вступление, концерта? Ну как мы делали? По классике? По классике? классике? Ну, Прострит You know me like, me and shit, you know me. когда такого получается сказка. Когда мы говорим, когда где-то радуется один Понял? Радуется, получается, Да, да, да. Он, мне кажется, ему на свободе скучно, брат. Я, я думаю, сейчас попергнулся. Я думаю, что он сейчас где-то э, ест люляшку просто попергнулся этой мясной сигарой, братан. Я обратно не буду, да? Я обратно не хочу. Я не, понял. А что, ты сло... съедешь совсем? всем? Да, брат, с прямого эфира. Харюки Тагава за руку. Что там, тебе не... придя в Никитане? Туля рядом, братан, хала, хала. Да? Домой едут, просто. До дома едут? Я понял. Старому предкуду. А Смотри, а у меня тут... Император сказал, Я... ты чё, ему сейчас на улице надо, он сейчас на губе. У меня тут антихейтер есть, понял? Братан, какая линейка. Вот вот, вот, вот. Это, этот, вот этот... Вот этот меч надо деду, понял? Чтобы он как император был, понял? Да у него такой есть да? вазам Серьезно, знаешь <смех> <смех> <Стволом. смех> и... да. такой? вазам вазам вазам вазам вазам вазам вазам вазам вазам вазам вазам вазам вазам вазам вазам вазам вазам вазам вазам я вазам вазам вазам вазам вазам вазам вазам вазам Слой грима просто на мне. Мы ви видим, что вы пишете, конечно. Попробляет Кузьмичу. А, это уже не мне. Ладно, чё раз... О, Родня, крепко всех обнимаю. Удачи вам. Харьков, привет, родной. Харьков, ура, постите. Всем привет. Одесса, мамочка, приветствую. Всем Привет. Сочи, привет. Какой у меня телефон? У меня Nokia титановая просто. Выкидуха. Ты что думаешь? Я шучу, что у меня Nokia титановая? Что я выхожу в эфир с титановой Nokia? Пожалуйста, показывай мне. Кто классик, кто знает, кто помнит прошлый. Просто просто я выхожу в прямой эфир вот с этой ребят. сейчас, да. Еще, а на ней можно бриться, вот что вещь. Просто... Все обнимаюсь. Доброй ночи всем. Nokia Титанус, да. Титанус. Звучит не очень. Все, обнимаю, Спокойной ночи. Леха Киев тебя любит. Спасибо. Леха Киев тебя любит. Спасибо. Я как Леха Киев. блак, Благ, благ, А у меня, у меня бригада стоит на, на ноге. С Караганда. Привет, Караганда. Всем. Пошахоне. Привет. Все, я вас обнимаю. Обнимаю. Спокойной ночи.